Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел бы вас пригласить на конференцию People Management 6, которая будет проходить в Киеве 16 апреля 2019 года. Это знаковое событие, на котором будет очень много интересных спикеров, докладов, дискуссий. Приходите, будет интересно.